Провожала меня, мама, путь-дорогу И говорила мне, запомни, мой сынок Не забывай благодарить почаще Бога И знай во всем, тебе всегда поможет Бог История Гамбурга напрямую связана с мореплаванием и торговлей. Сам город был основан в стратегическом месте в устье реки Эльбы в 8 веке. Гамбург – второй по величине город Германии и самый крупный порт этой страны. Порт Гамбурга – это то, от чего действительно захватывает дух. Его называют «воротами Германии к миру». Он является третьим по величине портом во всей Европе. Спорт построен таким образом, что он может принимать даже самые крупные атлантические лайнеры. И каждый год из Гамбурга отправляется более 7 тысяч рейсов во все концы света. 7 мая 1189 года король Германии Фридрих Барбаросса подписал указ, в котором разрешил торговцам из Гамбурга беспошлинно проезжать по Нижней Эльбе до Северного моря. Именно этот день считается официальной датой рождения порта. Речные ворота занимают десятую часть города и имеют более 300 причал. Ратуша Гамбурга заслуживает особого внимания. Она считается по праву одной из самых красивых в Германии. Несмотря на строгий северный стиль Гамбурга, она достаточно нарядная, имеет богатый фасад. По праву считается жемчужиной этого города. Общепризнанным символом Гамбурга является церковь святого Михаила или кирхи, Ее 132-метровая башня. Это самое красивое духовное сооружение в стиле барокко на севере Германии. В те далекие времена, когда моряки ориентировались по звездам и другим знакам, башня церкви служила своеобразным маяком для кораблей, которые направлялись в порт города. Первоначально церковь была построена в промежутке между 1750 и 1786 годами. Однако позднее, в связи с серьезными разрушениями, во время пожара и Второй мировой войны церковь была полностью восстановлена. Оригинальная башня церкви построена из кирпича и железа. На ней установлены самые крупные башенные часы во всей Германии. Как меняются время и годы Улетают опавшей листвою И шумевшие юности воды Предаются сегодня покою Только мы знаем точно, что в жизни Происходят сейчас перемены Юность все затмевает ошибки Старость наша уходит со сцены Молодость, молодость, молодость, к нам возвращается молодость, молодость, молодость, молодость, к нам возвращается молодость. Ах, какие красивые лица, Люди нас восхищают, открытия, Известий бегут в вереницы, Понимаем, что мы победители.